Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. И сегодня мы продолжаем исторические сражения в Риме Total War, в После в Александр сначала и административный Суса не сопротивления and in so doing avoided any rough treatment from him. The Persian royal palace lay southeast of Susa at the ceremonial capital Persepolis, with mountainous terrain in between. Alexander's general, Parmenian, took the baggage train along an easier but longer northerly route, whilst Alexander took the shorter route through the mountains. In a high narrow entrance known as the Persian gates, Alexander encountered a strong Persian force commanded by the satrap Ariobazanes. The Persians seemed to be in an unassailable position, but a local shepherd showed Alexander a hidden path, which enabled him to outflank and rout them. Defenseless now, Persepolis too surrendered, leaving the Macedonians free to loot its treasury and burn the Palestine how Alexander was free to take up the pursuit of Darius once more. At camp one night, Alexander received word that Darius had been found bound in golden chains and close to death in a wagon beside the road. Unwilling to run any further, the Persian king had been stabbed and left for dead by his desperate generals. Alexander honored the dead king, burying him with full ceremony and vowing vengeance on his killers. It seemed that all that remained for Alexander's victory to be complete was to subdue what little resistance remained in northeastern Persia. Once that was achieved and garrisons were established throughout the region, his men may have looked to enjoy the fruits of their labor as masters of the known world. Alexander's ambition seems to have found a new focus at this point, and the first seeds of dissent among his men were sown. Decreeing that his men should each take a Persian wife, he seemed intent on integrating the Greek and Persian cultures. He had Parmenion murdered after executing his son for supposed treachery, and in Bactria he killed Clytus during a drinking bout. The core of his army remained loyal though, even when in 326 BC his attention fixed upon India as his next conquest. In accepting the submission of the Indian city of Taxides, Alexander made an enemy of King Porus who ruled the lands to the east Porus gathered an army of perhaps 60, infantry cavalry chariots and elephants and наконец-то последняя битва в истории Рима, Total War, и последнее крупное сражение в биографии Александра. Называется оно битва при, точнее, не при, а битва на Гидаспе. Это река есть такая Гидасп. И что можно сказать по поводу этой битвы? Ну, она произошла в июне 326 года до нашей эры. По сути, заканчивает походы Александра Македонского именно здесь. Вслед за еще одной чудесной победой при Гавгамеллах Александр преследовал Дарья через горы, но его триумф был не полон, так как царь Перси умер из-за измены в руках его собственных отчаянных генералов. Хотя он достиг почти невозможно, выступил своим маленьким королевством, королевством царством против колоссальной империи персов и одержав победу, Бийцы Александра не были удовлетворены. Проведя пять лет, объединяя все земли Персии, он снова восстановил слабеющий энтузиазм своих измученных людей и выступил с войной в долину Инд, чтобы отобрать власть у правителей Индии. Хотя Александр и получил быструю победу, король Индии, да, царь Индии Порус, или точнее быть, наверное, царь Пор, не видел причин объединяться с западными союзниками и собрал огромную армию. В незнакомом и нездоровом климате индийских муссонов и встретив огромное количество людей и колесниц и слонов, Александр снова загнал себя в глухой угол на пересечении реки Гидасп. Ну, еще можно сказать по поводу того, что битва, конечно, была побеждена. Точнее, в битве одержали победу греки. Македонские войска разгромили армию индов, после чего царь Пор, попавший в плен, стал союзником и вассалом Александра Македонского. Сражение стало последним из крупных битв в биографии Александра. Вскоре после него он прекратил свой победоносный десятилетний поход на восток и вернулся в Персию, где занялся внутренними делами созданной империи. В общем-то, да, все больше, как сказать, поумерил свой пыл, в общем-то, Александр после этой битвы. Плюс в течение, по-моему, недолгого, в протеч... э... течение времени он заболел, как вы знаете, и, в общем-то, скоротечно скончался. Но, так или иначе, империю он свою расширил до границ, которые Греция даже и не знала, что наверное, существовали какие-то страны дальше. Персии, например, Индия та же самая, да, он, наверное, даже не подозревал, что она там находится. Что есть какие-то еще богатые земли на западе, блин, на востоке. А, извините, я уже устал просто. Но вот такие вот дела. По поводу противников можно сказать, например, то, что, соответственно, Каринский союз со стороны одной был во главе с Александром Македонским, а по другую сторону Индийское царство Пора. Царь Пор, соответственно, был полководцем здесь главным. Силы сторон 25-30 тысяч пехот у Александра Македонского, 8-10 тысяч, -10 тысяч конных отрядов. У царя, у царя Пора 30 тысяч пехоты, 3 тысячи конных, 300 колесниц и 85-200 слонов. То есть, слонов было достаточно много. Уже, конечно, Александр Макенонский видел на своем пути слонов. То есть, это и никакого удивления для него не представляло. Однако, такое количество он впервые видел. Так как, если не ошибаюсь, у Дария было меньшее количество слонов. А вот у Пора их было в достатке. Соответственно, потому что это была Индия. Ну, в Индии там довольно много слонов, я так понимаю имеется, разводит их там, и, в общем-то, они там живут. Такие вот дела. Ну, сражение было очень жестким, очень сложным, но потери, опять-таки, у Александра стояли всего лишь из 700-1200 человек, а у царя опора тысяч человек. То есть, ну, все-таки, в 10 раз, можно сказать, численность потерь была больше упора. Народ плюс, к тому же, вся армия Александра уже желала вернуться домой. После такого огромного похода, после таких завоеванных земель, его солдаты, в принципе, без, без, как сказать, без, не без оснований считали, что пора вернуться домой, к мирной жизни, что война больше не имеет значения. Потому что и так уже завоевано огромное количество земель. Изначально цель похода — это... Уничтожить Персию уже давно была завершена. Уже после Гавгамелах было понятно, что Персия не проживет очень долго под владычеством именно Дарья Третьего. Ну и, соответственно, вот такие вот дела. Ладно, что ж, я включаю звук. Давайте посмотрим на состав нашей армии. Армия довольно-таки мощная, да. В принципе, обычная наша, состоящая из фалангистов, гипоспистов. Агрианских метателей, плюс еще дополнительные войска, это мардейские лучники, союзная кавалерия и скифские верховные лучники, тоже теперь под нашим начальством, так как их предыдущий э, лорд или, как сказать, правитель, он был разбит. Так, ну что ж, ставим, конечно, очень тяжело, смотрим армию индийцев или индусов, быть правильнее еще. У индусов огромное количество копьеносцев. Я так понимаю, они не нашим даже кипоспистам. Да, они они очень слабы. У них атака вообще ни о чем. Например, у Александра атака десятка плюс защита 17. Он может просто влететь в этих копьеносцев и разбить их, как нечего делать. Так, есть также у индусов колесницы, причем довольно много. Раз, два, три, четыре. Четыре колесницы. Причем они золотыми лычками опыта, это очень опасные юниты. Есть также у них и легкая кавалерия. Кавалерия, тяжелая, я так понимаю, у них просто по дефолту отсутствует, потому что, конечно же, индусы это не искусные кавалеристы. Да, у них есть, вот, видимо, средняя кавалерия, еще есть генерал кавалерии Индии. Которая, видимо, будет как подкрепление. Инди... Индийские пращники. Ин... Индусские. Индусские лучники. Лучницы, что серьезно? Слабый пол не знакомы этим смертоносным женщинам. Их интересуют лишь усеянные стрелами тела их врагов. Вот это да. То есть они даже эксплуатируют женщин. Но ну, они вроде как не голые, я надеюсь, потому что, значит, это зацензурить придется. И у них есть три отряда слонов, причем, похоже, что реально имбовые слоны, потому что у них лычки прокачаны до максимума. Весело нарисованные горы на трубе, не сильно интересуют вражеских стволков. Что это за чушь там написано просто? Локализованная игра, конечно, была великолепная, так понимаю. Локализаторы тут от души всякую хрень писали, похоже, что... Ладно, давайте-ка начинаем эту битву. Интересно посмотреть, на что способны индусы, потому что мы с ними в течение игры вообще ни разу не встречались, А, по-моему, в... Риме я их вообще не видел. 326 BC. Having conquered the Persian Empire, Alexander persuades his battle глубже army to march deeper into Asia. His army now boasts Persian recruits in the form of the Mardian India is barred by the river Hydaspes, and King Porus guards the river with a huge army. Amongst the Indian army are large numbers of fearsome war elephants. Alexander knows that his army cannot <coughs> possibly break through such a formidable defence. But several days ago, his scouts discovered another fording point several miles upstream. Alexander has a plan. He camps his main army in full view of King Porus. And spends the next four weeks watering large amounts of troops up and down the river. As expected, Porus follows their movements. Eventually, Индии становятся плацент и игнорируют массе Александр из ноуре то лид, а Ларч форс форд и так Нам четко объяснили, что слоны очень мощные юниты. Я, в принципе, в этом почти что полностью уверен, что так оно и есть. Во-первых, прокачанные лычки, а во-вторых, видя. Мощь слонов до этого в игре, я понимаю, что слоны у индусов, скорее всего, должны быть как минимум не слабее, а как... еще к тому же численность их огромная. Это должно еще прибавлять все большую мощь этим слонам. Я поэтому рассчитываю на то, что мои стрелки смогут их все-таки обратить в бегство, либо же, возможно, хотя бы ну, как-то затормозить, чтобы мои фаланги могли заняться слонами по полной программе. Тут, по сути, по-другому никак не выиграть, я думаю. Только именно сл э, слонов можно разбить фал фалангами наших войск. Так, ну что, мы располагаем, давайте армию здесь, по центру. Основные наши юниты будут находиться здесь. Так, еще есть у меня лучники, они где-нибудь вот здесь пускай становятся. Есть еще и мардийские лучники. Тоже пускай где-нибудь здесь свои войска растают. Мне сказали, что есть переправа, но этой переправой пользоваться по назначению не буду. То есть, я там переправлять армию не собираюсь. Объясню, почему потом. Так, сейчас давайте-ка мы здесь еще поставим, наверное, вот этих копий метателей. Или как их поставить, даже не знаю. Наверное, давайте поводаль сзади, потому что пускай они сначала застрелят вражеских слонов, а потом уже будут драться. Я думаю, это логично. Так, а здесь еще одни, пускай, копий метатели встанут. Так, ну что, все вроде, всем понятно, что нужно делать. Давайте-ка на свои позиции все бегом. Так, ну а вот на правом фланге у меня имеется два отряда пикинеров, я их тоже растягиваю немного, пускай вот так они встанут. Тут у меня еще есть один отряд конец, кстати. Хм... Ну, давайте его оставим там, где он есть, конечно. Я не знаю, зачем он мне там нужен пока. Пускай пока стоят там. А мы давайте-ка двигаем к переправе. Вот тут у них есть переправа, да? Давайте-ка к ней двигаем. Быстрее бегом. Так, начинаем переправляться и смотрим такую вещь. У них войска движутся к нам. Да, да. К нам бегут их войска. Причем там что-то вроде кавалерия. Ой, да там что-то много всего. Там и кавалерия, там и метатели копий. Тут еще и колесницы к нам идут. И слоны. То есть, ё-моё. Мы сейчас тут, конечно, не сможем пройти. Похоже, что придется возвращаться. Или нет, подождите-ка. Слоны и колесницы остаются позади. Это такой момент, что мы можем, в общем-то, напасть. Похоже, что... Александр, ну готовься, в общем тогда нападай. Да, Александр пускай нападает, мы будем его прикрывать с двух сторон нашей конницы. Так, давай в атаку. Давайте, давайте, давайте, бегом сюда. Че вы там тормозите-то? А, все, их кавалерия разбежала. Серьезно, это вся их э, кава? Все, на что способны их кавалерии. Разбивайте тогда вот этих еще индусов. Но это было легче просто на самом-то деле. Я рассчитывал на совсем другое. Добивайте их всех. Отлично. Давайте-ка отойдем немного. Может быть и вправду лучше всего перегнать войска сюда, я думаю. Почему бы и нет, потому что видим, что слоны прям стоят перед нами. <как> У них есть лучники, поэтому не стоит подводить к ним э, наших конных скифских лучников, потому что их просто на все расстреляются, эти слоны. Так, смотрите, какой интересный момент я заметил на карте. Смотрю, я вижу какую-то звезду перед собой Давида. Что это такое? А похоже, что тут скрытый их военачальник установлен. Нужно его, наверное, атаковать, потому что, я так предполагаю, он там стоит просто для того, чтобы потом меня контратаковать, когда я буду воевать. Чтобы предотвратить этот момент, чтобы вражеский военачальник не успел ко мне подойти, я его сейчас убью. Давайте-ка посмотрим. Так, кстати, давайте поосторожнее бегите, помедленнее, потому что вы иначе устанете очень быстро. Да, вам предстоит еще посражаться, так что не стоит вам уставать. Но один военачальник, я думаю, будет его очень легко убить. Давайте-ка в атаку. Сейчас растянусь немножко. Кстати, у Александра 147 человек в отряде. Это, конечно же, есть. 147 человек в отряде. Это просто какой-то пипец. Если подумать на мгновение, да, сколько человек? Сколько элиты под его командованием находится. Так, ну давайте обходим этого военачальника с двух сторон сейчас и убьем. Так, здесь. Просто его сейчас задаем, таким числом. Опа! Опаньки! Что за дерьмо? А тут, похоже, что не только мы одни, да, сражаться будем. Ну ладно, тогда подключаем, давайте-ка, нашу кавалерию к атаке. Так, тут Черрилдс начинает бегать, колесница, но, правда, они тут же отступают, генерал... и... Генерал... А... Ну окей, я на самом деле ожидал большего, потому что, что-то как это мне показалось, сейчас мы возьмем огребем от этой кавалерии. Она нифига вообще не смогла, даже, как сказать, даже напасть не смогла, что ли. Потому что они тупо умерли тут же. Так, пускай у нас Александр воюет с колесницами там, которые стоят. По-моему, там были еще одни колесницы. Ну, это похоже как подкрепление, от которое там второй отряд был индусов. Он вот сейчас оказался в лесу. Потому что, ну, прям вот все пять отрядов, похоже, что тут стояли. Так, а вы добивайте колесниц? Где они? Или их уже уничтожили? Да нет, не могли их уничтожить. Да ладно. А, вот они. Хорошо так скрытые прям вообще, я их, я их бы не нашел даже, в принципе. This, сука. Порубали немножко у меня кунницы, конечно. Они. Так, последнюю колесницу дорубайте бы. Да. Так, отлично. Ну а теперь зайдем с тыла, наверное, потому что у нас с тыла открыт теперь вражеский. Можно заходить спокойно здесь и атаковать его. Подготовим сейчас почву для атаки. Давайте только ведите немножко помедленнее, вы должны отдохнуть. Да, огромное количество слонов это очень опасная вещь. Даже вроде как кажется, ну слоники и слоники, что такого-то, их просто наверное, перестрелять, да и забудь. Нет, нифига. Не так просто. Капитан Теос какой-то умер. Не знаю, кто это такой. А, идем дальше. Осторожно. Время у нас, как обычно, 60 минут. То есть спешить нет вообще никакой нужды. Это вам не Наполеон тут Олвар, где нужно спешить. Каждая секунда там очень важна. Тут можно постепенно, постепенно идти к нашей цели. Давайте-ка вот сюда. Потому что вот на... Левом фланге у них, да, если смотреть с позиции изначально моих войск, то тут у них очень много, очень много слонов, очень много колесниц, очень много пехоты, и, короче, тут победить будет невозможно. А вот на правом фланге, у них тут совсем мало всего. У них, по сути, тут только одни колесницы, один отряд, легкой, наверное, конницы какой-то. И... Лучники и всего два отряда копеносцев, которые, так я понял, тоже очень слабые юниты. Так, давайте сюда идите. Потихонечку. Я надеюсь, если мы сейчас спалимся, они не будут у нас нападать. Так, слушайте, если мы сейчас попытаемся здесь провести нападение, то я думаю, стоит нам переместить туда практически все войска, на тот фланг. Или нет? Вот в чем вопрос, да? Стоит или не стоит? Может быть все-таки стоит здесь оставить мою армию? Потому что слоны могут вполне, когда я начну нападение, они могут начать переправляться и просто здесь начнется полный хаос. Отвести, я думаю, как минимум точно стоят мои войска подальше, чтобы они не попали под атаку слонов, потому что они начнут тут ходить, кружить вокруг. И чтобы не было прям жесткого уничтожения моих солдат, я попытаюсь их отвести немножко подальше. Да, вот так вот отвели, отлично. Кавалерия моя там все продолжает, да, еще путешествие. Да, они все еще идут. Вот здесь встаньте. Можете уже, в принципе, бегом даже, потому что, я так понимаю, они все равно не будут отвечать нам. Так, ну что, мы подходим прямо к их тылам. Можно занять даже позиции, наверное, еще больше, более удобные, я так понимаю, да? Наверное. Кавалеры, кстати, вот это мне сейчас как раз-таки пригодится, когда мы начнем нападение, они смогут с другой стороны зажать их. Ну, по крайней мере, в теории. Так, давайте-ка здесь распол... расположимся. Вот так вот как-нибудь. Опа, опа, опа, что за хрень происходит? Кто по ним стреляет? What the fuck? Что произошло сейчас? Как тут погибло столько кавалерии? Да, отличные баги от игры, конечно, я такого не ожидал. Что это за дерьмо? Ну это какой-то баг. Просто великолепная Игра, видимо, решила отомстить мне за то, что я использую, так сказать... А, или что, это атака лучников, серьезно? Они так далеко стреляют? Вы что, шутите? Как они так могут далеко стрелять? Почему они до этого не стреляли? кстати, вопрос тогда сразу встречный у меня. Ч за херня? Так, ну давайте в атаку тогда, нападайте быстрее, потому что ну, это какой-то бред. <coughs> То есть, прикиньте, они не стреляли, не стреляли, не стреляли, как только моя конница там сзади начала подходить, они на начали стрелять. Да, великолепная логика просто. Логика, 10. 10 уровень, хотел сказать. Сука, что за бредятина, блин? Да. Ладно, нападайте, давайте быстрее. <клес> давайте, нападайте дальше. Этих мудаков надо убивать, всех, которые там стоят внизу стреляют. Воно. Давайте, рубить их нахер. <клес> Конница моя где? Начинайте подходить. Убивайте и индусок тоже, всех убивайте вообще. Oh, Смотрите-ка, индуски держат. Жесть. Какие-то индусские лучницы, блин, дерутся даже вполне себе неплохо. Давайте, с тыла нападайте. Отлично, всех зажали, всех убили. Рубите их всех нахрен. Так, мы полностью снесли, короче, их правый фланг. У них, у его, больше нету, в принципе. Потерявый при этом, ну, блин, вот из-за этого обстрела потерял довольно много кавалерий. Если бы этого дебильного обстрела не было Который непонятно с чего вдруг появился То мы бы Могли бы гораздо лучше отыграться Но сейчас мы не очень-то и хорошо отыгрались Так, что теперь делать с левым флангом? Вот я вот что, о чем думаю, да? Тут у него получается Установлены лучники У него установлены копьеносцы и прочие Лабуда, которые пробить будет довольно сложно Причем если я сейчас буду атаковать в лоб Ну конечно тут ничего хорошего из этого не выйдет Потому что все-таки слоны Слоны решают Вот если бы слонов бы не было бы можно было бы сказать, играть с ним, мы все равно пробьем. Нет, не получится. Со слонами нужно очень аккуратно играть. Я не знаю, как их уничтожать даже нормально. Только разве что пиками, наверное, и все, больше никак. Ну-ка, попробуем, давайте-ка на них типа напасть. Они, может быть, сагрятся. Нет, тогда, слушайте, если мы будем пробовать нападать, то нам надо нападать Александр, потому что у него больше численность войск. И к тому же он более живучий. Отводим нашу конницу, короче, всю на ту сторону. Александр пытается их сагрить. Или попробуем давайте-ка на лучниц напасть даже. Релоудинг, они, блин, перезаряжаются. Вот суки, они стреляют по Александру. Давай, давай, давай, давай. Ну, а, чардж, чардж, включай свой. Так, ну мы их атакуем, кстати, никому вообще нет до этого дела. Там Александр просто всех рубит, блин, на куски. А, так, по-моему, они сагрились. Или нет? Или все еще нет, кстати. Отходите. А, переводим, давайте-ка, кавалерию всю нашу за... За, ну, через переправу Потому что, я так понимаю, тут сейчас будет баталия, но не против слонов Поэтому надо нам кавалеры дополнительно Индусок немного порубали, но они еще живые, блин Пускай идут на кухню варить кашу Своим индусом Индусиком Давайте все в атаку. Рубите их всех. Все, кавалерию еще одну разнесли. Отступайте дальше. Сейчас нам надо будет как-то подойти к этим лучникам. И плюс еще и к этой пехоте, которая там стоит. А, отлично, ребят, вы, конечно, решили встать. А вроде отослал подальше, они что-то ближе только подошли. Ну, блин, Александр очень устал, надо ему отдохнуть. Давайте время немножко. промотаем сейчас. А, там лучницы, кстати, к нам идут все равно. Копейщики отошли, а вот лучницы все равно идут навстречу. Видимо, им очень понравился Александр, такой прям мощный мужик, Конечно. Видит только каких-то дряхлых индусов тут рядом. А вот тут такой прям мужчина, красавец всех рубит. Видите, они несут это, свои кухонные ножи, типа идут готовить ему еду. Ладно, конечно, я угораю. Тут на самом деле, скорее всего, они просто сагрились, но они не могут на него пока, его пока обстрелить. Сильно далеко отошел. Индуски стреляют, похоже, что на меньше и раньше, чем сами индусы. Да, но индусов уже нету, индусских лучников, их уже всех перебили, так что. Жить им осталось недолго, скажем так, этим индускам, потому что сейчас Александр влетит и все, и минус индуски. Извините, индуски, но мы вас не примем в нашу армию, как поварих, потому что у нас уже есть и так повара. Офигово готовить, короче. Ну нифига, они убили 6. они убили 7 уже! Кунников. Нифига себе, блин, индуски какие-то. Жесть. Вот вам и индуски. Так, ну мы их уничтожили, короче. Что происходит с копейщиками? Кстати, похоже, что они пытаются пересечь реку. Ай, блин. Жестко. Блин, вот как это бы, знаете, сделать, я сейчас предпо предположил. Но тут проблема, что есть прашники, блин. Я вот просто хотел, может, попробовать залететь кавалерии. Вот здесь одну кавалерию завести, одну кавалерию здесь. И попробовать снести вот этих копиносцев Проблема в том, что если я даже и снесу копейносцев, впереди еще два отряда с этих которые просто отреагируют на это и атакуют меня. И плюс еще, наверное, слоны могут сагриться, что вообще будет просто жесть какая-то. Так что нет, наверное, не сработает этот план. Совершенно не сработает. Вот мне интересно, если сюда подведу лучников, они смогут дострелять до слонов. Блин, это было бы классно, если бы они достреляли до них. Потому что в таком случае я бы мог бы их сагрить и просто отступить обратно. И таким образом начинается битва, которая мне бы могла реально принести победу. Так, ну там идут копейщики, копеносцы, ну, я думаю тут, да, шансов у них вообще ноль. Выключаем пока что стрельбу. Лучники могут стрелять, потому что у них боеприпасов очень много. У них, в принципе, они навряд ли кончатся. Кстати, эти лучники тоже могут... А, нет, нет, до них достреляют по-любому слоны. По-любому я уже это пробовал, я знаю, что они достреливают до них. Так что нет... Ну, прям хорошо по ним постреляли, я смотрю Так, слушайте, давайте не тратить больше боеприпасы Вы тоже переставайте тратить боеприпасы Сейчас просто мои пикинеры этим займутся Но я думаю, пикинеры должны их просто разрубить на куски Потому что все-таки какие-то донные копьеносцы, блин Кто не такие? Сука, смотрите-ка, бегает их прям. А, или он Может быть он просто собирается На этих копеносцев напасть Или может он вообще хотел бы На кавалере даже совершить нападение То есть по такому Интересному маршруту, да, ну хотя Всякое возможно с ботом Смотрите, прям бежит на этих копеносцев. Стойте Прям бегут на них. Начинается резня. Ну да, смотрите-ка, с каким превосходством мои просто их рубят. Да, тут даже один человек всего лишь был потерян. Капец. Вообще без шансов их разбили. Так, ладно, фаланги давайте-ка возвращать, а то всякое может быть, возвращайтесь обратно. Так, здесь фаланги тоже оставляем, всякое может быть, могут слоны сагриться, так и на кавалеры, в принципе. Лайна битвы мы провели, но в принципе, да, я считаю, тут осталась только финальный, финальная битва против слонов и против остатков кавалерии, и, и все, и тут мы, по сути, выигрываем. Либо проигрываем. В зависимости от сражения, как оно закончится. Пока мы сколько потеряли солдат? Мы потеряли 9%, а он потерял, потерял 58%. Да. Конечно, существенно, мне кажется, мы все-таки им нанесли урон. Так, достреливать да, до слонов великолепно, я вот этого добивался. Так, они могут даже, наверное, сагриться, если их сильно настрелять. Сейчас посмотрим. Ну, то есть, не сагрится, они могут сбунтоваться, как это бывает у них. В боевой раш войти, что ли, или как он еще правильно называется? Этот момент. Или этого не будет, смотрите-ка, как стреляют, но никак не могут никого это... Вроде здесь дамажит, по идее, но все равно. Вообще им пофиг, этим слонам. Офигеть. Как их убивать, то вообще тогда вопрос. Да, вот это задачка. Да, обычные бы слоны уж дано бы, просто вошли бы в боевой раш и пошли бы своих рубать. А этим слонам я настрелял целый колчан, ну точнее там даже не колчан, а там 10 колчанов им настрелял, они все равно не умирают. Это очень плохо для меня Это плохое известие Да, это означает, что надо по-любому их как-то сагрить Придется опять военачальнику нашему идти в атаку, короче Опять придется пытаться кого-то привлечь в атаку И после этого надеяться на то, что наконец сагрятся их слоны и прочие войска Вылетаем, давайте-ка прямо в спину Прекрасно Отходи. Но ну, он просто всех сагрел. <laughs> Почти что. Так что отступай. Ну да, снесли им немножко людей, в принципе. Но это ничего не значит еще. Вот эти лучники, кстати, не стреляют, что интересно. Почему они не стреляют? Может, давайте тогда переведем туда еще и наших э -э, бегунов. Так их назовем. Кочевников скифских. Ну-ка, давай ты еще раз попробую в него чаршу строй. Вот так он еще и спиной повернулся. Вообще прекрасно. Ну, конечно, мы их тупо разгромили, блин. Как ничего делать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы враги на нас напали. Вот реально, уже сколько я действий сделал, они ничего не нападают. Что нужно сделать, чтобы они напали? Так, давайте, пересекайте реку. Ну, мы уже уничтожили почти всю их пехоту. У них, у них только остались одни слоны, по факту. И, э, и колесницы, и все. Кавалерии нету. Самый обыкновенный, конный. Давайте-ка попробуем обстрелять тогда лучниками нашими еще этими скифами как раз-таки. Давайте-ка обстреливайте. Продолжай, Александр, нападение. Будем заканчивать с этой битвой, потому что нам мне уже надоел. Какое-то должно происходи... произойти, по сути, действия, так понимаю, чтобы они начали противодействовать. А, так, Александр что-то затупил, короче, и просто да, занялся какой-то херотенью. Ну, отходи, отходи, отходи, отходи. О, ё-моё. Какие же затупы у тебя вообще жесткие, ребят. Отходите, ё-моё. Вы сейчас там все помрете, нахрен. Хоть это и бомжатский копиенос, это не означает, что нужно тупо заниматься всякой херотенью, ребят. Так, а эти индусы вообще не умирают. Может подойдите поближе. Вот так, как не да, вообще поблизости. Давайте, стреляйте по ним. Да, вот это слоны, прям какие-то мумуки, знаете ли, да, из Лостин колец. Просто неумираемые. Так, там сагрились последние копейносцы. Эти тоже сагрились. Е-мое, жесть, ребят. Че вы будете без пехоты делать, я не понимаю. Вот сейчас у них пехота по сути, вообще не останется. Я могу только еще даже попробовать прочаржить на колесницы. Ну да, я могу, по идее, даже прочаржить колесницы, потому что мне уже ничего не мешает. Я их прочарджу и убегаю просто на этот берег, если что. Так, у нас тут еще есть кава на помощь. Давайте-ка сейчас мы пробуем копионосов зажать, чтобы с меньшими потерями их убить. Так, пикинеры принимают удары. Просто там жесть, как их раскидало. Они тупо отступили сразу же. Ой, жесть какая-то, ребята. Это просто жесть. Ну да, похоже, я должен был, наверное, перевести войска свои вот здесь. Потому что он просто на это, наверное, и рассчитывал. Изначально. Так как вот то, что я сейчас творю с ним, он... Ну, то есть бот не рассчитан на то, чтобы я тупо отклал у кавалерии. Но он думал, что я по-любому возьму, перейду своими войсками пешими. И нападу. После этого только. Поэтому, видимо, такая хрень и происходит, что тут вообще просто аннигиляция полная. Его, каваль... его... кавалерии, в принципе, тоже и пехоты. Вообще всех мы убиваем. Ой, кстати, вот сейчас что-то очень больно. Да, видимо, в лоб все-таки атаковать эту пехоту не стоит, даже несмотря на то, что она, в принципе, очень бомжатская. Немножко они поубивали у меня кавалеристов. Конечно, очень мало, но все равно потери были. Отходите. Давайте, давайте, отходите. Я говорю, что вы творите-то, ЮМ. вообще пофиг. Это же их военачальник, я так понимаю, да? Ну да, генерал Индус. Великолепное название, кстати. Я этого что-то не прочитал. Сейчас решил посмотреть генерал Индус. Великолепное имя для военачальника. Просто 10 из 10. Сейчас я не знаю, как будем против слонов воевать, потому что их стрелы не берут. Вообще их стрелы в принципе не берут. Надеюсь, копья-то должны брать. Метательные копья, так и мои другие копья. Так, а я наконец сделаю то, что я хотел изначально сотворить. Попробую сейчас напасть на колесницы. Давайте-ка попробуем это сделать, потому что, ну, что-то же должно произойти, когда я нападу на колесницы, на прачников. Уж наконец то такие они должны начать с нами драться или просто будут стоять смотреть, как мы будем их убивать. Ну, давай, давай, давай, военачальник. Ну, Александр, что ты творишь? Ё-моё, что это такое около воды, блин? Какой-то танцы. Танцы со звездами называется, блин. Так, ну, они убегают. Ну, давайте попробуем сейчас колесницы туда схватить за задницу так сказать как бы это и не звучало атакуем колесницы, они агрятся и начинают у нас нападать кстати Александр очень много быстро теряет солдат конечно же потому что это колесницы чертовы надеюсь Александр сам не помрет мы полностью уничтожили колесницы и что за хрень происходит так, все, наконец-то побежали, я думаю, что будут стоять. А, эти слоны, кстати, стреляют по нам. Вон в чем прикол. Смотрите-ка, да, у меня очень быстро численность еще из-за этого падает, что по нам стреляют слоны. А, кстати, прачники вообще отступили. Че, серьезно? У них остались, по сути, одни слоны. ё мое ребята, это что-то какая-то бредятина полная, я хочу сказать. Это вообще бред какой-то полный. У них слоны неубиваемые. Давайте тогда всю армию переводим, короче, на, на наш правый фланг, да, если смотреть со стороны войск. Переведем все войска сюда. Потому что мы тут сможем а, сейчас переправиться без проблем, так как слоны стоят очень далеко. Я не думаю, что они нас успеют атаковать, пока мы там будем находиться в переходе. И таким образом наша армия, кажется, вся здесь. И я надеюсь, мы сможем принять бой по-нормальному. Потому что неужели такая огромная армия? По сути, мы почти никого не потеряли. Но конница, ну конница, ну конится она просто бесполезна против его слонов. Так что так или иначе я ничего не потерял. Так, там что-то у меня какие-то остались солдаты. Тупят, да, тупят какие-то солдаты. Что-то там два каких-то воина. встали и не хотят идти никуда вообще. Давайте-ка, может, вы начнете ходить, нет? Нет, не хотят а не ходить, начинать. Все так же будет заниматься херней. Так, мы начинаем переправ... переправку через реку. Давайте все бегом, переправляйтесь. Конница наша. Пускай станет где-нибудь подаль. Если что, будет атаковать, тогда, если когда уже начнут э, вражеские войска на нас нападать, их слоны. Так, давайте все здесь встали. По-быстрому. Так, пикинеры, давайте-ка сюда. 17 минут у нас осталось. Давайте быстрее, уже время все-таки начинает истекать. И, наконец начали двигаться их войска. Неужели? Произошло чудо. Их войска начали двигаться. Так, ну а мы давайте пересекаем эту реку всей нашей армии а, сейчас их встретим пиками точенными так остатки армии пускай подальше уходят потому что тут надо как-то сделать так чтобы не попали под атаку если как не успели перегруппироваться назад отходить сначала потом перегруппируйтесь так слоны да я вижу они прям уже нацелены на нас так. Фаланги Сзади наши Наша Надежда тоже еще одна Метатели копий встают позади Слоны я смотрю начинают абсолютно все на нас бежать То есть это уже такая опасность небольшая А, причем они кстати смотрите-ка Они даже не собираются нападать Блин, сволочь такие Давайте тогда на них в атаку идем Давайте поближе к ним. Ой-ой-ой. Или нет, они нет, не идут в атаку. Они будут обстреливать нас, похоже, что. Давайте-давайте-давайте. Метайте копья. Так, Александр. Со своими конниками. Давай-ка где-нибудь здесь становись. Если что, будешь нападать. Но я думаю, это прям вообще на крайняк, если прям жестко вообще будет все происходить. Так, давайте, пики. Ставьте. Формзе Phalanx. А, так, он сагрился, кстати, на Александра. Опа! Отлично. Так, отлично, это отлично. Но главное, чтобы еще Александра не погиб как-нибудь тупо. Так. Давайте преследовать этих слонов. Блин, там еще одни слоны идут. Короче, станьте как-нибудь вот так вот. Вы, а вы бегите за этими слонами, что ли? Я тогда не знаю, что еще делать с ними. Так, -с, быстрее становитесь здесь. Сейчас мы фаланги поставим наши. Слоны, по идее, должны о них разбиться. Вообще ничего не смогут сделать. Так, так, так, Александр, беги! Беги! Давайте фаланги. Блин, кавалерия там моя все-таки застряла. Так. Давайте-ка опускайте пики. А вы обстреливайте его. Обстреливайте этого генерала. Давайте все в атаку на него. О, отлично, отлично. Так, правда здесь... Блин, здесь не то сделали, ребята, совершенно не то, нет. Holy shit. Какое же там дерьмо. Святое дерьмо. Давайте вы тоже в атаку идите, короче. М -м -м. Вся наша конница, обходите их, давайте. Ой, -мо, что там происходит? Боже мой, какая-то жесть. Хули щит, ребята, это не помогает никак. Кавалерия никак. Точнее не кавалерия, никак не помогает пики, короче, против них. Ё-моё, я попал в дерьмо полное. Уходите, вот эти гипосписты сраные, быстрее убегайте от них. Вы мне нужны. Нет, они все отступают. Дерьмо, собачье. Ааа! Кавалерия вся в атаку. Все в атаку, давайте. Блин, дерьмище полное. Сражайтесь, давайте. Убивайте этих слонов, сраных. Режьте их. Давайте, давайте, давайте. Ну же. Дерьмо. Вот дерьмо. Там столько этих слонов. Жесть. Жесть. Блин, блин, блин. Деритесь с ними. Ой, жесть. Сколько этих слонов сраных. Все, там вошли в боевой раш. Они пошли гасить, короче, пращников. Гасите прачников. Нафиг на меня забейте. На меня забейте, главное. ай яй яй, -яй, -яй. Давайте, давайте, давайте. Зажимайте их. Зажимайте их, убивайте Фух, осталось всего несколько слонов По крайней мере, отряд, который еще, как бы, дерется с нами Ну же, добивайте их, добивайте Фух, в атаку Все в атаку на прачников Капец Просто даже против одних слонов Сражаться практически невозможно Реально, это жесть какая-то Рубить этих, блин, пращников сраных Да когда они сдадутся-то, Смотрите, их просто убиваю миллионами Они никак не хотят сдаваться там еще какое-то подкрепление бежит, нифига себе. Жесть. Жесть. Все, последний пращник. Убейте его. Отлично. Или нет? Да нифига, ему дали по морде, он не умирает. Че, неуязвимый парень, что ли? Все. Все войска возвращайтесь быстрее сюда. Нам надо застрелять этих чертовых слонов. Охота на слонов, давайте, быстрее убейте их. Индийские копеносцы вернулись? Серьезно? Да, это смешно, конечно. Время еще есть, есть еще 11 минут даже. Этого больше, чем достаточно. Они пойдут, надеюсь, своих копеносцев давить. Видите, давить их. Мы вас тогда пощадим. Или нет? Я подумаю, короче. За такое, наверное, я вас не прощу, на самом деле. Что вы сделали? Капец, одни слоны надавили там просто 60% войск. Офигеть. Давайте все сюда. Офигеть. нафиг, на минус один слон, расстреливать их. Ну же. Так, залазь. Да блин, не в тех вы метаете копки. Минус еще один слон И еще один слон Остался последний Убейте его Давайте всю кавалерию направляем На этого одного слона сраного в атаку! Все в атаку на слона, убить его, сдавить <соценно> слона. <соценно> Все на этого слона, <соценно> иди сюда, сукин сын! <соценно> <соценно> Давайте убейте его! Погоня за слоном! <соценно> <с�> <с�> чертов слон да нифига он живучий мы убейте его наконец -то. что за позор моих войск вообще убейте его наконец-то ура это поб... это не победа еще серьезно там еще какие-то войска возвращаются Блин, слушайте, я так сейчас могу проиграть, если так будут возвращаться постоянно войска. Тупо из-за того, что времени не хватит. Кто там вернулся блин? Кто тут? Я никого не вижу даже перед собой. Еще какие-то копьеносцы, короче, прибежали. Быстро их убейте. Ну все. Нет, еще какой-то отряд. Да вы шутите. Я что, сейчас серьезно буду за всеми бегать по карте? Эх, чистая победа. Александр Македонский держал победу над Капитаном Пором, да. Как бы это и не звучало. Да блин, тут тупо завалили меня слоны, по сути, так жестко. Вот. Жаль, я могу посмотреть армию вот у моих, так сказать, противников. Потому что, ну, тут, скорее всего, слоны нарубали больше всего, 870 человек. Потому что вы сами видели, моя кавалерия там разносила всех копейщиков, вообще всех, и колесницы разнесла, всех остались только слоны. Слоны просто была имба полная. Ну, в общем-то, битва была на самом деле очень несложная, потому что она явно была недоработанная, этот хидаспис, либо при гидаспе битва. Похоже, что разрабам было просто линию ее доделать до конца, и они... Не проработали вариант, что я просто буду кавалерии всех рашить, рашить, рашить и уничтожать, пока останутся одни только слоны. Ну хотя на самом-то деле даже одни слоны мне вон сколько урона нанесли, они практически всю армию перебили, у меня только спасло то, что Александр там самолично атаковал и рубал этих слонов. У него потому что реально там убойная мощь очень огромная и его конница смогла очень много перебить слонов. Ну что ж, надеюсь, вам понравились данные исторические сражения. Наконец мы заканчиваем исторические сражения рима Total War. В частности, рима тотал александр Следующие у нас исторические сражения будут также в Риме-Втором-Тотал-Вар, в атиле -Тотовар. Я надеюсь, вам, вас также там, там увидеть. Надеюсь, вы тоже будете продолжать смотреть эти видео. Ну а с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вы здесь впервые, Соответственно, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не забывайте. Всем пока, удачи!